Президенты от КПРФ на последних выборах и директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин посетил краевые сельхозпредприятия и центральный рынок Красноярска. Почему агрария неприятно удивили цены на местную продукцию? Расскажем в сюжете. Сейчас, в общем-то, мы уже ушли от сен, и вот плюсы чувствуем однозначно. Почти 800 голов молочного скота комплекса «Солгон» такого внимания к себе не ожидали. На экскурсии в Иллинских цехах не просто аграрий из соседней деревни. Столичный специалист, заслуженный работник сельского хозяйства России, небезызвестный Павел Грудинин. Гостя интересует все: От объема доения, а это десятки тонн, до роста цен на удобрения и топливо. Чьи Борис Мельниченко, директор акционерного общества «Солгон», делится на болевшем. Предприятие приходилось поднимать собственноручно, обустраивать новые коровники. Как директор директору специалисты рассказали друг другу о своих методах. Оказалось, проблемы местных и столичных аграриев схожи. Это и запланившие все прилавки, не всегда качественный импорт и программа сертификации грузов «Меркурий». Дискуссии с работниками компании подтвердили, в сельхозсфере нужно делать акцент и на людей. Социалку, достойные зарплаты, иначе комплексное развитие производства – будет буксовать. В рамках рабочего визита Павел Грудинин заехал и в ЗАО Назаровское, где прошло открытое совещание с руководителями сельских хозяйств. С инспекцией в самом Красноярске Грудинин побывал на центральном колхозном рынке. В фокусе агрария, ассортимент и цены на местную продукцию. Местная? Да. Не. Нет, правда, ну, местная. 150 рублей да. Да. Местная картошка? Да. Это негуманно по отношению не к городским. Фермеры и перекупы делятся своей арифметикой. Сами покупают те же местные помидоры за 300, продавать приходится за 350-400. Закупочная цена не маленькая. Красноярска нормальные цены, вы о них и сказали. Да, в магазинах еще дороже. Мы всегда на уступке. идем. На уступки идут и производители молочки и мяса. Приходится. Только за электроэнергию на торговой точке отдавать можно до 3000 рублей в месяц. Я выживаю им, что мне очень много своих покупателей. Больше 35 лет в свою очередь Павел Грудинин рассказал нашим торговцам о столичных ценах. Но в Москве и покупательская способность выше, чем в регионах отметил Аграрий. В Москве цены на овощи примерно такие же. Морковь по 80-100 рублей или там свекла одна штука по 40. Это вообще запредельно. А есть только два решения. Повышение доходов населения. А второе, поддержка отечественного секоспроизводителя. не так не на словах, а на деле. Пока сошлись во мнении и аграрии, и производителей, идет вынужденное снижение цен и на местный, и на импортный товар. Иначе просто не купят. Решить хотя бы часть фермерских проблем могло бы как снижение налогов, так и пересмотр тарифов на солярку, говорят торговцы. А пока приходится снижать поголовье скота и экономить буквально на всем. Анастасия Цыганова, Вячеслав Казаков. Новости Прима. Сегодня в Краевом комитете КПРФ прошло заседание актива, на котором присутствовали и кандидаты в депутаты ЗС, и Государственную Думу, и сторонники партии. На заседании были даны установки по обеспечению сопровождения на предстоящих выборах. Партия планирует пригласить добровольцев в штат наблюдателей. Реализуется проект «Красный контроль», запущен одноименный сайт. В работе актива принял участие и сторонник партии Павел Грудинин, директор совхоза имени Ленина. В своем выступлении он затронул проблемы в аграрном секторе экономики, призвал присутствующих уделять больше внимания сельскому хозяйству как Солгон, как Назаревская в вашем крае показывают еще, что можно жить по-другому, можно жить достойно и развиваться в Наше дело удержать тот скажем так, результат, который мы точно получим, мотивировать наших избирателей прийти на избирательные участки.